Привет! В маркетинге часто говорят, что коммуникация, реклама, предложение продукта должны быть в нужное время, в нужном месте. Вот в этом видео я хочу рассмотреть эту тему подробнее, обратить внимание на некоторые моменты и нюансы. На самом деле место и время действительно могут быть очень важными аспектами и во многом определять наш выбор. Вот об этом мы и поговорим подробно далее. Начну я с одного известного эксперимента, который провела газета Вашингтон Post в 2007 году. Суть эксперимента заключалась в том, что один из самых известных виртуозных музыкантов Джошуа Белл играл инкогнито в метро. Он был одет в самую обычную одежду, но при этом играл на скрипке стоимостью в 3,5 миллиона долларов. Он играл 45 минут, это был час пик, люди спешили, порядка шести человек остановилось его послушать, 20 человек кинули какие-то деньги. Когда он закончил играть, ему никто не аплодировал, не было никаких оваций. Играл он 45 минут, за это время прошло мимо него более тысячи человек и собрал он 32 доллара. За два дня до этого все билеты на концерт музыканта были проданы и стоимость одного билета составляла в среднем 100 долларов. Что показал этот эксперимент? Что в повседневной жизни мы чаще всего куда-то спешим и многого не замечаем. Но также он раскрыл еще одну важную вещь, что в неподходящее время и в неподходящем месте мы просто не способны воспринимать определенную информацию. И поэтому вот этому аспекту в нужное время и в нужном месте в маркетинге уделяют достаточно большое внимание. Я дальше постараюсь показать на примерах, как это работает. Ну вот, все знают, что есть вещевые рынки, то есть базары, где можно покупать, например, одежду. Вот готовы ли мы в этом месте увидеть брендовую вещь? Даже если она там будет, мы, скорее всего, не поверим и будем склонны думать, что это подделка. И сколько бы нам ни доказывали, что это действительно бренд, и что здесь приемлемая цена, потому что это рынок, базар. Мы все равно в это не, померим, не поверим, потому что это не то место, где мы ожидаем это увидеть. Кстати, верно и обратно, что вещь с базара в дорогом бутике может выглядеть достаточно привлекательно. И здесь ей цена выше среднего тоже нам будет казаться абсолютно уместной, потому что это дорогой бутик. Здесь срабатывает так называемый стереотип восприятия, то есть некие убеждения, некая норма, которая есть у нас в голове и которая вот формирует такое убеждение, где что уместно, а где что неуместно, где что может быть, а где чего-то быть не может. И это, естественно, формирует наши ожидания. Дальше, давайте вспомним такую пословицу «Готовь сани летом». Так вот это абсолютно не работает в реальной жизни. Не готовы люди летом покупать, например, зимние продукты, потому что фокус внимания на другом, определенные вещи кажутся актуальными, остальные будут игнорироваться. И вот все вот эти вот маркетинговые акции, типа распродажа по суперскидкам купальников зимой или наоборот суперскидки на обогреватели летом там вот все это очень-очень тяжело заходит. Причем не потому, что людям не нужны эти продукты. Просто потому, что это не вовремя. Вот определенные вещи кажутся актуальными, фокус внимания на одном, а все остальное будет игнорироваться и не будет восприниматься. В нужное время может еще и заключаться в том, что нужно уметь вовремя реагировать на определенную ситуацию или меняющиеся какие-то обстоятельства. Ну, допустим, начинается неожиданно проливной дождь и моментально в супермаркете в прикассовой зоне появляются зонтики и дождевики. И вот пришло то время, когда на этот продукт, на этот тип продуктов может быть повышенный спрос. Главное уметь вовремя среагировать. Один и тот же человек в разное время может иметь разный настрой, разные потребности и разное настроение. Дальше приведу пример. Ситуации я наблюдала ее в маленьком кафе. Значит, Туда забегает молодой человек, это час пик, он спешит, и вот он заказывает себе кофе. Это было видно, что он спешит. И вот девушка-продавец начинает готовить кофе, и при этом пытается с ним поговорить, предлагает обратить внимание на какие-то новинки, пытается пообщаться. И вот это молодого человека начинает раздражать. Почему? Потому что сейчас у него одна потребность очень быстро получить свой кофе, потому что он спешит на работу. При этом, если этот же человек зайдет в кафе, в это же кафе, допустим, вечером, либо выходной день, это может быть совсем другая ситуация. И вполне возможно, он будет склонен воспринимать информацию о новых продуктах, или ему можно будет что-то предлагать. Кстати, вот если взять опять же этот эксперимент, и если бы Джошуа Белл, точно так же играл бы инкогнито, но это был, было, было бы в парке, допустим, в выходной день, когда хорошая погода, где много людей спокойно гуляют. Вполне возможно, что результаты этого эксперимента были бы совсем другими и вполне возможно, что нашлись бы люди, которые узнали известного виртуоза. Давайте дальше рассмотрим email-маркетинг. Вот все маркетологи знают, что не очень хорошая идея отправлять рассылку в пятницу во второй половине дня, потому что все уже начинают настраиваться на выходные, начинается такое пятничное расслабленное настроение, и поэтому эффективность такой рассылки будет очень низкая. Точно так же не очень хорошая идея отправлять рассылку в понедельник утром. Понедельник день тяжелый, все только настраиваются на работу, разгребают завалы в почте, и так далее то есть очень важно правильную полезную хорошую информацию доставлять вовремя и только так это сработает максимально эффективно то же самое касается допустим размещения постов в соцсетях вот опять же не все всегда бывает очевидно маркетологи обычно это исследуют когда что лучше заходит это в разных сферах может отличаться то есть где-то есть целевой аудитории для которых лучше размещать информацию днем для каких-то целевых аудиторий это заходит лучше вечером или может быть даже ночью и Вот это нужно анализировать тестировать пробовать и выявлять вот это самое эффективное время какой из этого всего можно сделать вывод что у нас может быть продукт и мы можем точно знать, что он нужен вот этому клиенту. Но наше предложение не в нужное время, не в нужном месте. Или это может быть комбинация вот этих двух составляющих. Вот наше предложение может быть не воспринято. То есть вот этот аспект в нужное время в нужном месте, его нужно отдельно исследовать, тестировать, анализировать. То есть уделять этому отдельное внимание. Поделитесь в комментариях, а было ли у вас такое в жизни, когда вам что-то предлагали не в нужное время, либо не в нужном месте. И вот вы прямо отлавливали на себе, что вот вроде бы это вам и нужно, либо интересно, но вот это сейчас не актуально, либо это не в том месте. То есть поделитесь этим в комментариях, будет интересно, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока! Um <laughs>